И всем здорово, ребят, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить на под названием Бесконечное Лето. Угу. продолжаем. Читать. Э Ассимилировать. Ассимилировать, как бы. Кстати, у меня тут с собой уже телефон появился. Так. черном как вы прошли от этих ребят до оскорбительной тупости? Какими могли быть люди в черном и что пошло не так? Сегодня мы во всем этом разберемся, не отходите далеко. Мне кажется, что Четвертая серия, просто четвертая часть никому не нужна была, никому не сдалась, на ну, ну первая была хорошая, да. Вторая часть, ну, такой себе, третья, ну, такой себе, ну. Нет, третья была на третьей часть надо было бы остановиться, но так как фанатов очень дофига, и то же самое может и про Утопию Шоу сказать. Ну, короче... Я люблю трилогию, именно классическую трилогию Люди в Чёрном. Обожаю просто это. Диаспик. Кстати, ребят, 10 дней до Нового года, 10 дней до 30-го, 11 дней до 31-го. Так, это день 3 -й. это эпилог. Да, в таком состоянии от крайнего нервного напряжения, физического и морального. Ставится что угодно, может померечься. Я потом поднялся и взял, взял кружку со стола и зачепнул воды а это где ульяка там блин да и какие план дальше пока придется сидеть тут ольга дмитриевна Оль... ольга дмитриевна же звонил в милицию <связь> неуверенно сказала алиса да только потом все исчезли в любом случае поколение придет себя Хотя если я уж я ее раз увижу, еще раз увижу такой, то лучше бы не приходило вообще. Алиса легла на кровать к Лене, а Маша села рядом со мной. Поспи. Она нежно погладила меня по голове. Да как же тут поспишь? Да, посид... мы посним пока. Ты-то устал. Спасибо, Маша, конечно. Кстати, ребят, у меня тут скоро будет 27 или 29. -го. Будет видео выйдет одно. И я скажу вам так... Нет, 22. -го. Да, 22 будет видео одно. Выйдет. И, пожалуй, она была права. Ладно, только недолго. Разбуди меня до вечера. Она ничего не ответила и лишь улыбнулась. Обещай, обещаю, тихо сказал Маша. Я открыл глаза и мгновенно провалился в сон. И опять кузнечик. Хорошо, ладно. На... Ну это раз... король. Огромный... Да, включен, включен. А, да. Ага. Ага. Ага. Это все и так оно и получается. Стоп. Ладно. Сейчас. Извиняюсь, ребятки. Сейчас. Дай мне потише, как его тебе потише читать? По с крыльями большующего грузового самолета, глаз мы бьем черными глазами. Он нависнуто тому и начал что-то быстро и говорить. Я никак не мог понять, что это за язык, но по интонации было ясно, что ничего хорошего ждать не стоит. Хотелось убежать, но он крепко схватил меня своей мерзкой лапой. Вот и Я почувствовал, как ромаются ребра. Острыми концами впивались во внутренние органы. В голове засучали сотни молотков, людей. В глаза смело, и в следующие секунды во все стороны полетели брызги. Вот. Извините себя. Я вскочил, обливаясь холодным потом, а в ушах все еще звенел собственный крик. Мне секунд не понадобилось, чтобы стереть пеленос, опушив а глаз. Я начал бешено озираться по сторонам и понял, что уже вечер, но и на улице совсем стемнело. Хорошо, что мы вчера выку... не выключили свет. Рядом ярко просапывал... рядом нервно посапывал... рядом мирно посапала Маша. В ногах валялся роутер, свернувшийся клубочком. На средней кровати закутное одеяло, за одеяло лежала Лена. Средняя кровать. Так, тут три кровати, что ли, блин, получается? А, на соседней. Но нигде не было видно Алиса. Эй. Я грубо растолкал Машу. Что? Я с трудом придя в себя спросила она. Я ж просил. Прости, я соснула. Она сделала волновятое выражение лица, от которого мне стало тошно. Все же не стоило на нее так полагать, на нее полагаться. Хотя бы зазвенел, завел будильник. Я разбудил роутера. А где Алиса? Не знаю, стреможенно сказала Маша. «А кто знает, мы-то спали. Ну, она лежала тут. А потом его глаза виноват забегали, а потом ты заснула, так, напщел голову и тяжело вздохнула. Мм, прекрасно, нет, реально просто прекрасно. <свят> Я ударил кулаком по столу, от чего Маша вздрогнула. Ты сиди здесь, а мы, а мы с ним пойдем его ее искать. Одна? Нелься задыл испуг. Одна. Кто мне тут еще говорил, что не стоит паниковать? Кто мне тут недавно говорил? Недавно. Да, но это же... А, ладно, один схожу. Ну, но... или хочешь все таки сидеть вместе с... здесь, сидеть вместе с Леной? Маш ничего не ответила. Одному опасно. Сказал Ротор, как который, похоже, окончательно проснулся. А ей здесь сидеть не опасно. А это Лен. Я не стал продолжать спор. Встал, взял с пола трубу и направился к выходу. В конце концов, если люди исчезают сами по себе, то нигде и ни с кем нельзя чувствовать себя в безопасности. Конечно, не исключено, что Алиса просто куда-то ушла. Например, в туалет. Ага. Впрочем, если вспомнить, насколько она была набугана, думаю, она бы разбудила Машу и никуда не пошла. Да что угодно, но только мне разгуливать по лагерю в одиночестве. Я набрался сил, дернул за ручку и вышел наружу. Некоторое время я озирался по сторонам, а потом... Кстати, ребят, тот выпуск видеоролика будет про бабку, которая меня заебала. Ну, он будет позже. Он будет 30-го. Нет, точнее. Увидел Алису. Тя, Сейчас еще около земли рядом на Так, это, извиняюсь, ударки. Тут нужно вот на шестой это сохранить, на 6 вот этот... Транскрент. Так... Искал вольнострельного, и я упал на землю. Ужасно, только землю завладел, мою, что буквально оставал все тело остальными спями я На ощупь я кое-как назад в домике закрыл дверь. Что... что... такое? Ко мне марш! Не смотри... Если за не «Выходи наружу!» «Да что случилось-то?» Она поднялся ее руку. Я пытался ее остановить, но она был настолько слаб, что мог и лишь то на чайник. Открыл дверь, Маша стыкнула и умерла. Собрав пофигу сел, я поднялся и ударил ноги, заходил дверь. Тут же Маша упала мне на руку и потеряла сознание. Я однёсся на кровати, положил рядом с переключившуюся руку. Идите! По его выражению лица было понятно, что он совершенно не хочет. Не что ж там произошло. Отпита проснул слену, объёмка поднялась на кровати и подняла на нас. Что такое? Прошла она шутка. Я не знаю, что отпит. Голубь глубокий, который вырвался легким списком. Лена была спугана, но все же еще понималась, не понимала, что с ним приуходил. «Не, выходи на руку!» – просмолвел. «В отличие от нашей, она не стала спугаться». Нацепила гнетущая тишина. Даже кузнечки, казалось, замолчали, чтобы предать всей ситуации. В сей ситуации еще более ужасающая оттенок. У меня на коленях неподвижно лежала Маша. В углу кровати ритмичное трясе ротор. А напротив сидела Лена, застывшим на лице выражением обреченности и отчаяния. Я же не моргая смотрел на дверь, ожидая, что вот-вот она сейчас распахнется и... Мой страх не принимал формы чего-то конкретного, Маньяк. Мантияка убийцы, чертей, инопланетян. Это было уж не небытия, мрака и пустоты. Не пугала мысль, не пугала и мысль, что меня разорвут на куски, как Славию, или что я стану зомби, как Ульяна. Я боялся исчезнуть, испариться без следа из этого мира. Маша тихо застонала. Не, мне такой кошмар снился. Это был не сон. Она широко открыл глаза и с ужасом посмотрел на меня. Тогда «Та там не смотри, и вскричал я и крепко обнял ее. Лена громко разрыдалась, бросилась ко мне в объятия и прижалась, дрожа всем телом. Долгие минуты проходили в мучительной тишине. И что нам теперь делать? Сквозь слезы спросила Маша. Сейчас она уж не казалась такой верной в себе. Впрочем, мы все были в одинаковом положении. Время шло, но ничего не происходило. Необходимо что-то предпринять. Нельзя сказать, что я пришел в себя после увиденного, но некая ясность мысли все же появилась. Понятно одну, тут оставаться нельзя. И не, потому, что здесь и не потому, что здесь опаснее, чем где бы то ни было еще. Просто я не мог находиться рядом с трупом Алисы. И каково было девочкам? Нам надо идти, идти сказал я. Маша и Лена еще крепче прижались ко мне. Надо. Ротер перестал трясться и, и слезть с кровати. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Лену. Она ничего не ответила. Извините. «Идти можешь?» Наверное. «Я бережно отодвину... Освободись от объятий их, от их объятий и встал». «Надо бежать. Ночью будет проще идти». «Ну, мы же...» Тропа возразила Маша. «Да, решили остаться здесь, но...» В общем, надо бежать. Я повернулся к ротору. Ты понимаешь, что там им не надо этого видеть. Он еле заметно кивнул. Угу. Хотя Роутер и не знал, что случилось с Алисой, но было очевидно, что за все время у него в голове пронеслось столь ужасных картин, что еще что ему, возможно, было еще тяжелее, чем мне. Возьмемся за арки и пойдем. Я первый поведу вас, потом Маша, потом Лена, а потом ты. Я посмотрел на, девушу, на девочек. Они изделия, опустив головы, и тихо всхлипывали. Готовы? Никто не ответил. Понятно, что это был вопро этот вопрос был лишним. К такой, к такой ситуации нельзя быть готовым. Я взял Машу за руку, обернулся и внимательно посмотрел на Лену и Роутера. Закройте глаза и не в кроем случае не открывайте, поняли? Да. Лена кивнула. Я собрался с духом, распутнул дверь и вышел наружу, придерживая Машу за руку. Осторожно, ступеньки. Когда мы оказались на улице, я все таки еще раз взглянул на Алису. Сейчас, видно, не опрокинул меня на землю. хотя сердце бешено стучало, меня всего мутило, голова кружилась, горло подступила тошнота. Она висела метров пяти над землей, на нескольких связанных миссионерских галстуках. Глаза на выход с языком, вся посневшая казалось, что она умерла не несколько часов назад, а как минимум пару дней назад. На ее лице застыло выражение предметной муки и нечеловеческого страдания. Было понятно, что сама она не могла сделать такого с собой. Господи, и кто же это придумал? Кто же все это придумал? Может быть, не угадут? Я быстро направился прочь от этой дьявольской картины, тащая с собой остальные. Я решил на открыть глаза, только когда мы оказались на площади. Она... она всё там? пришел наш неопустанную руку. Я лишь что? Алиса!» И Лена и разрыдалась. Маша обняла ее, попыталась успокоить. «Что с ней?» Забыдающийся лист, он спрашивал Роутер. «Думаю, ты не хочешь этого знать». Некоторое время я простоял, если я не умею. Я не рыдала. Крот ходил отпуск пустом а Маша села на скамейку и закрыла это все руками. Пора. я но никто не шелохнулся. Здесь оставаться не нельзя. Я потащил Машу, наклонился и тягил за Она подняла меня свои ее глаза и медленно пошли в сторону автобусной основы. На лагерь опустилась ночь. По дороге я отметил, что даже кузнечек почти не, почти не слышно. Замолчав на некоторое время, они снова затянули свою противную песню, но сейчас гораздо тише и казалось даже уважительнее. Их дневной прогрессивной смесь на ноктюрную для виолончели с оркестром. Неужели они понимают, что здесь происходит? Конечно, если положить, что в аду тоже есть кузнечки. Мы вышли на автобусную основку и остановились в нерешительности. Лена такая. Маша такая, электрон такой. В какую сторону. Спросил Маша, вытирая слова. Направо мы уже ходили. Пойдем налево. Но там ведь нет города. А направда еще пару дней назад был. Но не было такого же лагеря. Дождь такого же лагеря. Может это не надо? Чизов свет неловин. У нас тем выбора. Я больше ничего не здесь не остался. Минуты. Ну и что брали с где-то пучком таликет какие-то здесь. Я здесь и увидел, что кто, что по дороге кто-то идет. Автобус? прекрасно скачал роутер тихо, дурь, какой автобус это люди зашпея на него много людей Испуганно сказал Наш. стало понятно, что здесь оставаться нельзя я повернулся и увидел, что с другой стороны дороги к нам тоже кто-то приближался он усиливает Тайп здесь них необычная, а гораздо громче, искажённая, словно пропущенная через дисторшн. Не знаю, что это дисторшн, но, извините. Бежим, крикнул я, но никто не сдвинулся с места. Да мать, да пашу, мать, мать. Это не я, это ты, должен герой макаритет. Я взял Машу за руки и бросился за ней, и бросился назад в лагерь. Я сейчас дом перебегал на гамме, поэтому мне буквально приходилось тащить дизель со собой. Лучше к неплощке, я отмелился, чтобы немного отдышаться, и только когда понял, что Роутер остался там. «Надо вернуться за ним!» Завечал Маша дернулся по там как на автор снаосновки. «Куда?» Я поднял ее на себя и удержал на месте. Хочешь, чтобы мы все там полегли? Лена тряслась так, что моя правая... Вся моя правая рука, держащая ехо, джооху гунула. Бежим дальше. Куда? Не знаю. лес по меру. сейчас в, в домикой гидмитрии мне было нельзя. Также нельзя было находиться на открытом пространстве. Это не подсказывало инстинктом сохранения. но не снизу по направлению пьеса. Я крепко держал девочек за руки. У них она дома сильно. Особенно сильные ноги запитающие лену. несколько раз она падала, но я быстро поднимал ее и постегивал ее. Двигай мне тянул дальше. Между деревьями подбираться особо чем было. Особенно. Хотя на небе степал у меня, но я все равно в темноте пахьянный крас на попадал в яму. По ногам хрест спал крапиво, а по лицу листья оставляя болезненные царапины. Сердце тяжело колотилось и в пути вырывался в неплыхи. При каждом выдохе а кровь в голове стучал так сильно, что казалось, черепная коробка была готова разорваться от давления в любые я перестал чувствовать с тела, но же сам не снимет вперед. Так, так сейчас. Мы все дня. От Наконец-то мы выдвинем на поляну и остановимся. Девочка девчика уже не упал на землю, а я сел на попальное дерево. Кто это был? Люди? Неземные? Или еще какое? Бывает чертовщик. И откуда есть звуки эти за этих зубчиков Я не мог разглядеть, но это, наверное, и хуже. Минут прежде к себе я подошел к девочкам. Где лежала все белая и, похоже, окончательно тронулась в рассуд. Маша сидела, ухотив руками ноги и раскачивалась со стороны спорта. «Надо, надо что-то делать», — сказал я, сев рядом с Машей. «Уже поздно, мы умрем!» «От суть очень гостю», — проскала она. «Мы еще живы, значит, надежда есть. Нет уже ничего, нет. Все кончено. А я на и пожалский. Нет, не кончился. Из неё себя этот дед куда-то пошел. Иди, дверь, я... Да иду, иду!